здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске енп скорее жив чем мертв воскрешение в отчете импортный ндс ожидания реальность субсидии продолжаются налоговый прогноз енп скорее жив чем мертв о судьбе енп в том числе его иммунитете от ндфл разные слухи однако сколько-нибудь конкретные нормативно-правовые документы их проекты пока отсутствуют вообще тема енп покрыта дымкой загадочности из одних разъяснений следует одно из других другое пример крайний срок отправки в банк платежки уведомления со статусом 02 воскрешение в отчете как в 2023 году отразить в персочетности такое событие трудовой жизни, как восстановление работника на работе? Все зависит от того, в каком периоде – до 2023 года или после – работник был неправомерно уволен. Если до, то отменить ранее представленные сведения нужно по-старому, через подачу СЗВТД. Если после – то в аналогичном порядке, но уже по новой форме, подраздел 1.1, подраздел 1, ЕФС 1. Импортный НДС. Ожидание, реальность. Когда ждать отметки в заявлении на импорт из ЕАС для расчетов по НДС? Налоговая служба сообщает, что в связи с вводом ЕНП в этом вопросе могут возникнуть временные нюансы. В любом случае, печалиться и паниковать не стоит. Отметку проставят, но не ранее установленного срока уплаты НДС и не позднее одного дня после, независимо от того, когда поступило заявление от импортера. Субсидии продолжаются. Правительство расширило программу субсидирования найма. С 10 мая участники специальной военной операции определенной категории могут проходить бесплатное обучение или дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели получат субсидии за их трудоустройство. Программа также распространяется на членов семей таких участников – СВО, погибших или умерших при выполнении задач или после. Налоговый прогноз. Введен полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. Этот запрет обеспечен усиленной административной ответственностью. Что касается взрослых граждан, при продаже им вейпов нельзя устанавливать скидки. А еще с 1 июня продавать вейпы можно будет только в специализированных розничных магазинах без их размещения на витринах. 1 сентября закон ограничивает продажу жидкостей для вейпов с содержанием ароматизаторов или добавок, усиливающих никотиновую зависимость. Кедровые орехи сосны корейской в скорлупе планируется включить в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Это позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые вывозят из страны орехи на сумму свыше 1 миллиона рублей. Налогоплательщики спешат оценить качество проведения налоговыми ведомствами информационной работы по теме ЕНС. Опрос, организованный налоговой службой, анонимный и содержит всего пять вопросов. Возможно, продавцов заставят доводить до потребителя информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров. В описании товара продавец должен будет размещать ссылку на соответствующую запись в реестре сертификатов соответствия и декларации о соответствии. С 12 мая по 1 июня IT-компании смогут подать заявление для ежегодного подтверждения аккредитации на портале Госуслуг.